Туда можно просто приехать и отдохнуть. Вот мы видим следующую сетку. Это первая еще сетка. Четыре пары пилотов верхних уже проехали. И следующая пара начинается. Итак, Дмитрий Нагула. Город Гродно. Команда Ликвимолина. Nissan s 13 И на таком же автомобиле представитель города Киева. Украинец Никита Лукьянов. Один из лидеров украинского чемпионата. Итак, заезд. Дима Нагула первый. Вы, мы смотрим, как он отрабатывает в салоне автомобиля. Никита Лукьянов отстал после постановки. Не хватает ему темпа и большое расстояние все-таки. Но после перекладки сокращает, сокращает он дистанцию, не без ошибок выезжает за внутреннюю линию траектории. Судьи обязательно на это обратят внимание. И в этом заезде преимущество у Гродненского пилота. Надо добавить, что Никита Лукьянов – это самый молодой пилот, которого, в принципе, мы знаем и который участвует в дрифте. Ему всего лишь 21 год. Но начинал он с 16 лет ездить. Его все называют Никита Лукьянов малой. Посмотрите, что делает Дима Нагула. Просто невероятное расстояние. Буквально в нескольких сантиметрах всю первую дугу проезжает он от своего соперника. Перекладка. Внутрь лезет Никита Лукьянов и Дима Нагула снова здесь. Ну просто невероятный заезд в исполнение гродненского пилота и заслуженная победа. Проходит следующий тур. Никита Лукьянов и Роман Матюкевич – следующая пара пилотов. Представитель города Киева, который проиграл в первом туре Диме Нагулия из города Гродно. И сейчас опять на Гроднице он попал. Роман Матюкевич не совсем стабильно проезжал как тренировочные заезды, так и квалификацию. не высокую позицию он там занял. И мы видим, что есть у него определенные проблемы во время управления автомобилем. ошибается очень сильно, и это 0 баллов в первом заезде. А Никита Лукьянов стабильно доезжает до финиша, получая полное преимущество. Вообще вот такие ошибки или технические повреждения автомобиля в момент перекладки, и когда очень много дыма, могут привести к серьезным столкновениям. Поэтому это хорошо, что сейчас все хорошо закончилось. Да, преследует сейчас гродница киевлянин. Очень много работы рулем у Романа Матюкевича. Перекладка. И разворот, и до контакта доводят пилоты свои автомобили. Я как будто предвидел эту ситуацию по причине того, что все-таки техническое, э, техническое состояние автомобиля э, не позволило нормально ехать Роману Матюкевичу. Ну, то есть, ну, как-то так это произошло. Да, как-то досадно он развернулся, не поймал э, так называемый держак, упустил, развернул автомобиль и, конечно, Никита Лукянов, который преследовал его, прямо въехал в него. Так, следующая пара пилотов. Евгений Лазеба, город Брест и киевлянин Никита Лукянов, знакомый нам уже по нескольким заездам. Разгоняются пилоты. Широко по правильной линии проезжает Никита Лукянова, а Женя Лазеба, не справившись с постановкой автомобиля в занос, выезжает за линию, теряет угол и отдает преимущество своему сопернику. Ну, исходя из таких заездов, вы можете понимать, что все-таки дрифт – это, помимо того, что яркое шоу, это достаточно сложное техническое мероприятие, можно так назвать это Сложно ехать, сложно ставиться, сложно готовить автомобиль и, в принципе, сложно выполнять судейское задание. Да, пилотам приходится выполнять очень много движения, чтобы на грани на грани вот с носа управлять автомобилем и один и второй пилот в этом заезде совершили некоторое количество ошибок, но по совокупности судей дают предпочтение киевскому пилоту. Серьезно, серьезно отнесся к ночному этапу, и у него внутри автомобиля прямо там дискотека. И Никита Лукянов в том числе с подсветкой в нижней части автомобиля участвует на данном этапе. Андрей Пискарев едет первым, и Никита его преследует. Зона постановки широко Андрей Пискарев, хотя можно было еще чуть-чуть шире. Здесь он не доезжает до нужной линии траектории. Никита Лукьянов слишком рано перекладывается и выезжает за внутреннюю линию. Вообще, как я знаю, организаторы призывали пилотов и, в принципе, тех парк ставить дополнительные фонари на свои автомобили для того, чтобы было ярче, было красивее. И вот как раз-таки пилот из Литвы и из Украины, они сделали некое шоу. То есть красивые подсветки, радужные. Да, чтобы порадовать не только нас, но и всех зрителей, собравшихся на стадионе в Лагойске. А пока мы видим, что Андрей Пискарев достаточно стабильно проезжает в роли преследующего пилота и выигрывает в этом заезде. Как же красиво, а? Как же красиво! Третий этап чемпионата Республики Беларусь по дрифтингу.